Как после покупки снять обременение? Благодарю, Андрей. Андрей, снимается обременение или нет, можно проверить. Для этого составьте заявление для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости с информацией о правах, общей характеристикой объекта и сведениями о наличии ограничений прав на объект. После получения такой выписки вы сможете легко определиться со способом снятия обременений. Если вы получили информацию о том,